функций, указываются индикаторы и показатели на очередной финансовый год и плановый период. Индикаторы и показатели государственных услуг, функции дополняются и актуализируются при утверждении государственными органами планов информатизации государственных органов и формировании отчетов о выполнении планов информатизации в исполнении постановления номер 365 какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки, предоставления каналов связи VPN-L2? Для закупки, предоставления каналов связи VPN-L2 возможно использовать ОКПД-2 61.10.30.190, услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие. прочее. Мероприятие по информатизации какого типа необходимо включить работы по утилизации технических средств, относящихся к сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Работы по утилизации технических средств, относящихся к сфере информационно-телекоммуникационных технологий, необходимо включить в мероприятии по информатизации типа эксплуатация.